Всем привет, друзья! Идем к озляткам. Уже сегодня пятый день, как они у нас появились на свет. И сейчас хочу посмотреть. Два дня не была у них. Все, Андрей ходит, кормит. Ох, Петька как красиво поет! Тепло. Сейчас на следующей неделе похолодание обещают. и не будут наверное Петька у нас кошмарики наши привет да да да да да да да рига рига рига рига рига рига О, нагадили вы здесь. ой ты молодец у нас красавчик так красиво поет Смотрю. Детенышей маленьких. Кушаем? А, подросли. Ой, как у вас весело здесь, петушок поет. И вы тут -то потушки делаете, да? Тут воно у вас, малыши. Кушайте, кушайте, мамку, кушайте. Малыши, карандаши. У? Э? А? Это а малышка. Ага. А ты с другой стороны иди. Чего ты стоишь, ждешь? Сейчас я сниму варежку. И поглажу тебя. Ой, ты космос. Пугалась. Пугалась. не бойся. Как мамашка трусиха-нибудь. Ах ты. Хе -хе, испугались все еще, малыши. Теперь. ляшки Те... ну точно. Теперь не поймешь, кто девочка, кто мальчик. Одинаковые. Одинаковые они. О! Батя стучит, батяня, не хулигай, здоровенько буди, ой, ты бросала. Каша, Ляш, ну скажи-ка хозяин посмотри, Каша, <coughs> некогда мне, говорить, я кушать хочу. Ай Ой, Майка-то привыкла у нас курами есть и Андрей. Ух, Даша, ну сделаю. Вот Я даже не заметила, что Башка-то у тебя рядом со мной. Ага, ха Ах, Ой, ты господи, не хулигай! Ой, гуляй. С ума сходят, да? Нельзя, у тебя детки там. Не худой, нормальный он, да? Не знаю. Железы такие, лежит у нас грязный что-то ничего как ты не боишься напротив голова у него и ты стоишь а вдруг он с башки взял это стукнет я очень не надо жалко его хороший мальчик но когда прыгать начинает мне убежать их вот от этого мальчика ровно сломал ой сломал а, нет, это, это так. Почти. Что не помню? Уди! Играть хочет, что ли? Да. Слишки игривые. А, ну лица, да. Манька, и сюда. А твои детишки здесь. Забегали. Привет. Поговорим. Привет, это все. заходи, заходите. ну ага. Не хочешь, Ты не хочешь что мы лежит тебя спасибо говорит угу. маньки дай оставь, она потом съест хлеб казалось а? Гуси-то опять усмылись и вышли. <клес> ну что, друзья, сегодня я сделала рис и приготовила фрикадельки. Фрикадельки получилось очень вкусно. Мы уже поели вот это остатки всего нашей нашего обеда так друзья я собираюсь сейчас жарить пельмени собственное производство вот они у нас мы с динарой делали вы видели на видео стоят стоит рис и фригодельки но это уже не хотел хотим пельмени жареные да вчера вечером я захотела картошку смотрите соленой капусточкой соленым сальцом я ела ох мы с Андреем ели не едят паразиты так сейчас Да, ринг ползет у меня все полы дым, это чисто да стирка идет как всегда утром вечером так все масло согрело убавляем огонь и будем пожаривать Дети такие, то не больше любят, чем вареные. Добавим соли. И соли я сюда добавлю. Хватит. Перец не буду добавлять, так как дети будут кушать. Добавлять буду, будет каждый сам себе перец. Так, еще посильнее можно. Ну вот, в принципе, Такую картошку просто солью. Я очень обожаю есть. А Раньше, в 90-х годах, забыла, в голове кружится. Как называется картошка в мундире? Вот, да. В 90-х годах мы ели, когда вот... Ну, правда, кушать-то было нечего, в принципе. Магазины были пустые. Брали сливочное, подсолнечное масло. И соль усыпали в масло. Вот это ощущали. Журу и тюкали и кушали очень вкусно попробуйте даже иногда мои дети также любят иногда и вот едим а вчера что-то я просто солью и капусты солененькой вот, просто офигенно и сало Соленая. ну все будет жариться у нас сейчас поджарим будут чики-пуки а я пока пойду попивать свой чайок вот Так, друзья, смотрите. Вот наши жареные пельмешки. Очень вкусные. У меня уже ребятишки поели, Они как менее эти пирожочки. Ну, все, друзья. Все, пока-пока. Всем привет, друзья. Все, сейчас я сходила, покормила хозяйство свое и решила сегодня раздать резиночки подарочки всем, кто нам дал вещи, кто нам помогает вещами. Ага, сейчас подожди. Так приятно видеть, когда даешь эти резинки, у них настроение меняется, прям такое спасибо большое говорят. И опять, как всегда, танюшки зашла, Танька меня бесплатно опять не отправила, просто так то есть не отправила. Дала нам две шапочки, вот Дариночке вот эту шапочку белую дала. Вот, Это тоже дарение, но Амина уже напялила Девчонки, смотрите, что мне сделали Беспорядок А я делаю со вчерашнего дня Резинки вот такие Это джинсы О, что, малышка О, Сейчас мама возьмет возьмет. Сейчас хочу улиточку показать Динарка, поводись пока 5 сек Вот Таня нам дала такую улитку У нас зоопарк да, она говорит, ты, ты в тот раз хотела, некогда было мне забирать, и я, ей некогда. Иди, иди, иди, иди ко мне. А, надо, ведь снимай, хочешь за куличку? Хочешь? А?